Бисмиллах. Алхамдулиллахи рabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف على نبينا محمد الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Девяносто 99 Сура. Аз-Зальзала. 99 сура, аз-заль-заля, сотрясение. Сотрясение или землетрясение. Сура Азальзаля. заль заля 98, 99 сура, 8 аятов. В ней 8 аятов. Идазульзиля зульзиля тиль арду. Ауду Биллахи меня шайтани Раджим, Исмиллахи Рахман и Рахим, Ида зуля тіль арду, заляха. Ида это когда? Ида когда? Идаанас Руллахи вальфатх, ида зульатил арду зильзалаха, когда? Зульлятил арду зильзалаха. Мы сказали, зальзаля это сотрясение. Сотрясется. Зульзилят – это значит, будет сотрясена. Сотрясут землю ее сотрясением, таким сильным сотрясением – зильзаляха. Когда земля будет сотрясена своим сотрясением, ида зульзилят аль ард, зильзаляха. Ида зульзилят аль ард. Зильзаля. Ага, здесь зульзилят зильзаль. Зильзаль это мы сказали сотрясением. Будет сотрясена сотрясением. Ага, Зильзаля. Га ага, это ее. И да, это когда? Ард. Аль-арду. Аль-арду это частое слово будет встречаться в Коране. Аль-Арду земля. Аль-арду земля. Значит, зильзаль это сотрясение. Зульзилятель. Зильзаль – это будет сотрясена земля своим сотрясением. Ага, это своим. Ага, своим. ахраджат иль арду. Ва значит и выведет. Ахраджат – это выводить. И выведет аль арду – земля. Аскаляга – свои ноши. Аскаль – это ноши. Во множественном числе ноша, ноши. И выведет земля ноши свои. Ва это выводить. Выведет. Аль арду, земля, мы уже знаем. Аскаль, это ноши, га, свои. Аскаляха, аскалюн, аскаляха. Ва ахраджатил арду, аскаляха. Вакаля линсану. И скажет Инсан. Инсан это человек. Инсан человек. Вакаля Линсану и скажет Каля Якулю и скажет Маляха, что с ней? Что с ней, с этой землей? Вакаля Линсану, Маляха, и скажет человек, что с ней происходит? Вакаля Линсану и скажет человек. Инсан это человек. Маляха, что с ней? Малаха. Что с ней? Я ума ивин. Тухаддису Ахбараха. Я ума ивин. В тот день, в судный день. Тухаддису Хаддаса ЮХАДДИСУ Тухаддису. Она поведает от слова Хадис. Хадис рассказ поведает. Ахбараха от слова Хабар. Новость, известие ахбарага множественное число ахбар ахбар это хабарлар ахбарага ее или свои в, в тот день она поведает свои известия я ума ивин тухадиу ахбарага в тот день она поведает свои известия я ума в тот день в тот день судный день я ума ивин Тухаддису Хаддаса хадису Хадис поведает она, Земля ахбараха, свои новости, свои известия. Все будет рассказывать. Потому что бианна раббака. Аухаляха. Бианна раббака Аухаляха. Потому что твой Господь, ауха, от слова вахион внушит ей, ляга, ей этой земле, Аллах Сухану внушит ей, прикажет, говори, и она будет разговаривать, и земля будет рассказывать все, что мы творили на ней. Потому что Господь Твой внушит Ей это. Говори, прикажет Ей Аллах Сухану и она будет разговаривать. Бианна роббака, потому что би-анна. Би-анна После Анна роб заканчивается на фатху. Робба". Неправильно будет говорить: бианна роббука, бианна роббика. Здесь нужно имена. На фатху заканчиваться. Ка это уже дамир. Дамир местоимение. Ка. Потому что твой Господь. Твой Господь. Раббака. Ауха. От слова вахьен. Вахьен внушит. Леха. Ей. Леха. Ей. Этой земле внушит Аллах супанават аля в этот день. Рассказать все, все, все, все события, все известия. Я ума ивин. Опять мы это знаем. В тот день я ума ивин. Я ума ивин. Я сдуру насу. Аштата. Аштата. Я сдуру насу. Аштата. Леероу Амадаху. В этот день, судный день. Я здору нас Аштата. Я здору Аштата это разойдутся. Расходиться будут Аштата в разные места. Толпами они будут расходиться. Аштата. А нас это люди. А нас... Мы это уже проходили слово. Сури. А нас люди. Значит, люди будут расходиться толпами. Разойдутся они толпами ли для того, чтобы юроу. Ли юроу. А, чтобы им показали их дела. Всем будут показаны их дела. Лиурау, Амаляхум. Чтобы они увидели. Амаль. Амаль это дела. Во множественном числе Амаля хум. Гум их дела, свои дела. Яума ивин, Ясдуру, Аннасу, Аштан, Лиуров. Амалахум в тот день. Люди разойдутся толпами, чтобы увидеть свои деяния или чтобы им показали их деяния. Все их поступки будут показаны им. Я ума ивин. Я насу. Аштата. Лиурау. Амалахум. В тот день я ума ивин. Я Разойдутся а насу люди. аштатан толпами. Лиурау. Для того, чтобы им было показано, чтобы они увидели, амалахум, все свои дела. Все свои дела не увидят. И тот, кто будет делать, фаман, я амаль, фаман. И тот, кто, ман, кто, фаман, и тот, кто, я амаль, от слова амаль, будет дела, совершать благое, мисколя дарратин. Дарра это частичка, маленькая, маленькая частичка. Мискаля дарратин. На маленький навес маленькой, маленькой, маленькой частички. Дарра это маленькая частичка. Хайран ⁇ благое. Хайр. Благое дело. Яраху он увидит. И тот, кто совершил благое, навес частички увидит его. Фамай ми мискаля Хайран яраха. И тот, кто совершил благое дело на вес частички, он его увидит. Я Гу Гу это значит хайр. Вот этот хайр он увидит. Он увидит этот хайр. И кто совершил благое дело на вес частички, самой маленькой частички даже, он его увидит. Фаман. Я амаль, мискаля, зарратин, хайран, яраху. Значит, и тот, кто, фаман, я совершил, тот, кто делал, мискаля, зарратин, на вес частички, хайран, благо, какой-то хайр, он его увидит. Я раху, я он его увидит. «Фамай ямаль мискаля дарратин хайран яраха». «Ваман ямаль мискаля дарратин шарран яраха». «А тот, кто совершил дурное навес частички, яраха». Он увидит его. «Ваман мискаля дарратин Шар ра шаррай яра заратин шар даратин шарран шарран яраха. и кто совершил дурное навес частички увидит его ваман ямаль мискаля даратин шарран яраху я Значит, и тот, кто совершил на вес частички шарран, дурное, шар, вредное, он его увидит. Ярогу. Когда земля сотрясется своим сотрясением и выведет земля свои ноши и скажет человек, что происходит с нею? В тот день она поведает свои известия, потому что Господь, потому что Господь твой внушит ей это. В тот день люди разойдутся толпами, чтобы увидеть свои деяния. И кто совершил благое на вес частички, увидит его. И кто совершил дурное на вес частички, увидит его. سبحانك اللهم و بحمدك أشخد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك